Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех вас. И пусть Дух Святой придет и откроет ваше понимание, чтобы вы могли понимать Его Слово и, естественно, исполняли на практике, чтобы быть благословленным. Смотрите, у нас есть одно библейское Слово, Господь Иисус, когда Его остановил один отец, отец, который страдал из-за своего одержимого Сына. И этот отец просил помощи, помощи у Иисуса, потому что Сын был немой и одержимый. И Господь сказал, «Все возможно верующему». Все об этом говорят. Все возможно верующему. Мы знаем, что все возможно для Бога. Нет ничего невозможного для Него. Но также мы знаем, Господь говорит, что тот, кто верует, для Него все возможно. И то, что мы видим, есть множество непонимания об этом вопросе, что значит «верить», что этот глагол «верить», который Иисус использовал, означает, когда Иисус говорит все возможно верующему. Например, в «Деяниях апостолов» тоже Павел говорил тому стражнику, начальнику тюрьмы, где он был заключен, дал это слово. Когда он обратился к Иисусу, было сказано, «Иди, вера твоя спасла тебя». Также он сказал, «Спасешься ты, и весь твой дом. Веруй в Господа Иисуса, спасешься ты и весь твой дом. Но на практике мы видим, что не всегда семья спасается. Мы видим, что иногда люди не принимают. Тогда почему на практике это не происходит? Почему семья, как могу сказать написано, не всегда полностью обращается к Иисусу? Мы понимаем, что этот глагол «верить», верить, что все возможно, этот глагол «верить», когда он был написан в Библии на оригинале, на греческом, не всегда его легко перевести на некоторые языки. Например, на нашем языке вот это слово в Библии, которое мы читаем, мы должны объяснять, объяснять, что в оригинале греческом этот глагол, значение глагола «верить» не всегда легко перевести. Это слово, оно часто путается, слово вера и слово просто знать что-то или еще какие-то другие значения этого слова. Тогда также по-английски, например, не всегда легко перевести на другие языки. Ну, духовно говоря, мы видим это. Слово и часто происходит с этим словом вот эти непонятные вопросы. Потому что люди говорят так, я же верю, но у них нет Духа Святого. Простой пример. А я верю, я верил, почему не получил Духа Святого? Например, а я верил, но не получил. Понимаете, верить и полностью доверять – это не одно и то же. И это не работает так. Потому что обычно я людям даю такой пример. Когда молодые люди начинают встречаться, они нравятся друг другу. Но когда ты встречаешься – это одно. А когда ты веришь по-настоящему, когда ты любишь, когда ты полностью готов для этого человека жить, ты отдаешь себя и создаешь семью. Вы друг другу себя отдаете и вместе живете счастливо. Тогда давайте мы посмотрим, что означает на самом деле слово «верить». Ты говоришь, веришь в Господа Иисуса, но твоя жизнь отвратительная, жизнь, она в позоре, и это вера твоя, могу сказать, в течение всей жизни, но жизнь продолжает при этом быть отвратительной. Вы знаете, о чем я говорю. И вы спрашиваете сами себя, ну как это возможно? Я верю в Библию, я верующий, столько лет верующий. Но вера в духовном, оригинальном смысле значит жертвовать, отдавать полностью себя, погружаться на сто процентов. Дух, душа и тело. И когда... Человек не делает этого, когда не отдает себя на Слово Божие духом, душой, телом. Именно так, да? начиная с Духа. Первый Дух, потом Душа и потом Тело. Если человек не погружается, если всю жизнь свою не отдает на Слово Божье, он не увидит этих чудес, которые обещаны ему в Слове. Вы, те, кто сейчас слушаете меня, должны проанализировать свою веру, какая она, мудрая или эмоциональная, потому что когда люди имеют эмоциональную веру, они радуются Слову Божьему, но не отдают себя, потому что у них или страх есть, или что-то еще. Есть какие-то мысли у них, думают, а, я стану фанатиком, там, удовольствие этой жизни потеряю, плотское удовольствие. Я знаю, что это значит, потому что со мной было то же самое, когда я был молодым человеком. Я отдавал себя Иисусу, но как я отдавал? Я в Него верил, но... Уверенности полной в спасении не имел. У меня было много сомнений о спасении моей души. Пока однажды, я могу сказать, два года эта ситуация была, но в итоге я решил себя полностью отдать. Я мою жизнь или желания мои мои вот эти вот мечты, вот эти вот мои планы, все, что душа моя хотела, я оставил полностью и пожертвовал себя, отдал себя на сто процентов Господу Иисусу. И в тот день я действительно был спасен. Он обратил Господь с меня, убедил, обличил меня и я обратился к Нему. И начиная с того момента, я действительно, в тот момент я почти сразу получил Духа Святого. Это быстро произошло. Это вера. Это то, что Библия, Святое Писание, называет верой. Кто будет веровать, спасен будет. Верующий в меня спасен и если веришь, все возможно для тех, кто верует. Тогда эта библейская вера, она связана с полным посвящением. Например, когда мы делаем события, которые постоянно, да, два раза в год события, когда мы ä, на алтаре нашу жертву готовим, люди полностью себя отдают. Дух... Душу и тело, все, что есть у них, они посвящают. И это вера, понимаете? И справедливо или несправедливо, к Богу уже. Но вера настоящая требует именно такого посвящения. И пока человек не отдает всю жизнь на алтарь, ничего, не произойдет. Его вера всегда будет наполовину. И жизнь тоже будет так, более-менее или наполовину. Да, мои друзья, я надеюсь, вы понимаете эту тайну веры. Вера настоящая. Это полное посвящение. Это как в семье. Отдача – это завет. И пока не будет такой веры, человек будет продолжать в грехе, потому что ты освободишься от греха, ты от него избавишься. Душа будет избавлена от греха только тогда, когда полное погружение в Слово Божие произойдет. На практике, не в теории. Тогда да. Это будет настоящее истинное обращение. Это будет преображение. Когда люди веруют в Господа Иисуса, необходимо, это знаете, как обязательство со стороны Бога, что Он дает тебе новую жизнь, дает тебе Духа Святого. Не нужен какой-то пост особенный. Но когда мы делаем, например, пост Даниила, он помогает человеку принять решение о полной отдаче. Потому что, начиная с момента, когда ты веруешь, у тебя есть это право, получение Духа Святого. Апостол Павел спросил, «Вы приняли Духа Святого у веровав?» В 19 главе «Деяния» вы можете прочитать. Они сказали, «Мы даже не знали, что есть Дух Святой». И... Он возложил на них руки и сказал, примите Духа Святого. И они моментально приняли. И мы видим людей, которые годами ищут и не получают. Почему? Не посвятили себя на сто процентов. Нет этого завета с Богом. Дух Святой – это такой, знаете, могу сказать, подарок на свадьбу который Отец дает тем, кто становится Его детьми, входит с Ним в эту отношения брачные, да, и вы после этого вечно будете с Ним. Пусть Бог вас благословит. До завтра, друзья. Аминь.